этот контур и и быстро и мягко и тушует хорошо ну в общем просто не кисть, а какая-то сказка и вырисовываю повыше такую стрелочку небольшую а, вот это все мои помады конечно сориентироваться ну вы поняли да это медитация чтобы выбрать не помаду дорогие вами канал просто красоты я Таня и сегодня мой макияж мне сделали много комплиментов и вопросов, как это вот так хорошо накрашено. Это был просто базовый макияж, и меня попросили его показать некоторые из вас, и я его с удовольствием показываю. Но каждый день, естественно, хочется быстро, просто и красиво. Значит, что я сейчас сделала? У меня на лице полностью нанесена тональная основа везде, корректор под глаза и накрашены брови. Брови накрашены вот таким наборчиком новым теней для бровей. Очень удачный набор. Вот такая обычная кисть для бровей от Reflame. Очень удобно, очень красиво. Я... Пользуюсь всеми цветами вот как-то подряд. То есть куда вот получилось сегодня, туда и кисточка попала, да. Что я делаю дальше? Значит, самый простой макияж это палетка для контуринга. Вот такая у меня. Я ей делаю, конечно же, контуринг. Я ей делаю румяна, я ею делаю тени, я ею делаю макияж глаз двумя вот этими коричневым светлым хайлайтером. Потом я наношу подводку, ресницы и губы. Вариант простой, ну простой, потому что нету макияжа на в глазах какого-то долгого, активного и интересного. Да? Контуринг я очень рекомендую вот эту кисть. Она мне очень-очень нравится. Она просто идеальна. Она как-то так круто этот... накладывает вот этот контур. И... и быстро, и мягко, и тушует хорошо. Ну, в общем, просто не кисть, а какая-то сказка. Контуринг, в моем понимании, это нижняя половина румян. Примерно область румян раньше здесь была. А теперь у нас здесь коричневый вариант. Это ну, такой перепад как бы цветов, да, он дает небольшой такой эффект. А сверху по вот этой темной, да, сверху вот в верхней зоне вот здесь будет уже розовый или красный цвет. Румяна получается переливается сверху розовый, а снизу коричневый. Нос по бокам, вот. Это, этой кисточкой очень легко делается, и как-то вот все естественно, то есть здесь не надо мудрить. Очень классная кисть, она как будто бы сама за вас много делает. Тут я тоже делаю больше для порядка, чем для какого-то суперэффекта. Ну, так модно, и вроде как и делаешь. Тут я делаю тоже немножко. Чтобы сузить, как бы вот эти нижние челюстные углы, да, чтобы придать больше овальность лицу более правильную овальность. Ну, и по, по большому счету, пока что все. Следующее: мы возьмем румяна. Тоже вот эта кисть. Мне как бы понравилась с кошенным концом. Она прям для румян в Reflame предназначена. И вот здесь, по верхней части вот прям контуринг, плавно перетекает румяна. А румяна плавно смешивается с контурингом. Ну, который. Естественно, под скулы идут. Следующая, последняя, да, такая кисть для лица. Это хайлайтер. Вот такой кисточкой я наношу. Вот этот хайлайтер тоже очень просто. Вот так вот. По верхней части. Прям по верхней линии. Я не люблю прям под глаза вот так наносить ничего пудрового. Поэтому это я типа под глаза нанесла. Когда э, погода пасмурная, а у нас и зима очень пасмурная, тогда можно вообще как бы не стесняться с этим хайлайтером. Если солнечная погода, то надо очень аккуратно. В моем случае палетка здесь поярче, 3626. считается, что она очень очень агрессивные такие цвета яркие. Это дело нужно аккуратно. Если в летний сезон э, поменьше, то есть накладывается вот этих всех играющих штук. Следующее я беру вот такую кисть для теней широкую пушистую и на Наношу хайлайтер на все верхнее веко. Просто вот так размазываю блестящую пудрочку. Очень все это просто. Делаю я это много-много лет, раньше у нас не было слова хайлайтер, но были сверкающие пудры, я всю жизнь сверкающую пудру наносила, вот как сухую основу, ну или как просто такие тени. Почему хайлайтер? Потому что когда ты спешишь, тебе некогда выбирать какие-то тени, еще что-то, все, вот я взяла одну палетку и все, я ее сделала. И внутренний угол глаза тоже вот так же я хайлайтером вот так вот раз-раз, и у меня уже тут... Сверкает. Все, вот с базовыми пудрами, штук, пудровыми штуками, а с основами и всем остальным мы закончили. Дальше у меня идет, естественно, подводка, как я говорила. Подводка у меня на данный момент вот такая. Это Oncolor. У нее очень хорошее качество. 35-424 ее код. Качество огонь. Не размазывается, не растекается. Но наносить ее специфически надо научиться, потому что у нее фетровый кончик. То есть он не гнется, как в обычной подводке, не кисточка. Все, я сделаю тоненькую подводку, такую средненькую, где-то вот не от самого начала глаза, я отступаю, иногда до серединки глаза, вот начинаю и вырисовываю повыше такую стрелочку небольшую. Это, наверное, первый макияж, который я научилась делать. Может быть и нет, но я его хорошо помню, потому что я так красилась в университете, я каждое утро красила подводку. Ну, скажем так, моим глазам идет подводка, а все остальное я не умела и вот я подводкой подводила только глазки. У меня стремятся нижний угол глаза очень занижен, да, то есть вот это такой славянский вариант, когда вниз идет глаз. Здесь чуть выше, здесь чуть ниже, вот так вот. А у нас, значит, в мировой моде и макияже вообще все должно быть наоборот. Ну, как всегда, знаете. Считается восходящие линии более... Типа это красиво, вот поэтому мы рисуем эти восходящие, искусственно восходящие линии, да, Угол глаза вот аж где, и аж где это подфотка. Но когда макияж, когда тушь, когда вот все лицо, оно нормально смотрится, оно не смотрится. Оно хорошо смотрится, и заниженный угол действительно нехорошо, если вот прям вести по натуральной линии. Ну, еще что я могу сделать, используя палетку, и опять же используя эту кисть, я могу взять вот этот контуринг, да, и немножко нанести вот так на нависшее веко. То есть не под бровь, а вот прям вот сюда. И вот сюда. Чуть-чуть получается. Раско убираем, да, новейшее века. И второе, мы можем взять вот эту кисть опять с хайлайтером, да, и под брови нанести поярче хайлайтер вторым слоем. Теперь мы делаем ресницы и помада. Все получается как бы вот ну, такой everyday. Гипнотическая тушь у меня сейчас. В принципе, все. Вот, вот так вот сделала, и ты красавица. Помада решает все, конечно. Ну и одежда, да. То есть, если ты одеваешь светлую одежду, то совсем все по-другому смотрится, как-то такая все нежное весеннее, да. Если поярче, потемнее, то как бы немножко другой эффект. И, конечно, все решает помада. То есть, если я сейчас накрашу сюда какую-то нейтральную помаду, то это будет, ну, как бы очень такой уместный, дневной, нормальный макияж. Конечно, с яркими глазами. При этом сюда абсолютно подходит любая яркая помада. Хочешь ярко-красная, хочешь ярко-малиновая, хочешь темно-бордовая тогда он будет смотреться немножко по-другому макияжу. А, ну и давайте выберем помаду. Это всегда самый такой интригующий момент. Потому что надо, во-первых, сориентироваться, какое у меня настроение на данный момент. Это первое. Второй момент, конечно, какой гамме ты одет. Вот примерно вот туда ты и двигаешься. Помад у меня вот очень много. Вот это все мои помады. Конечно, сориентироваться... Ну, вы поняли, да? Это медитация, чтобы выбрать мне помаду. Возьму вот такую, потому что она одна из новых у меня. 41635, она так и называется. Нюд. Сейчас я подберу контур для губ. Давайте попробуем вот этот тоже нюдовый, 37728. Вот на этой точке мы с вами и закончим. То есть это, в общем-то, готовый вариант. Теперь вам осталось написать только комментарии с вопросами, если они у вас остались, с лайками, с подписками на канал, с приглашением своих друзей. И, конечно же, оставайтесь с нами, мы придумаем для вас что-нибудь очень-очень интересное. До новых встреч, всего хорошего, пока! так хорошо накрашены наконец-то научились нет не надо это говорить такая обычная кисть для бровей прям с бровями моими да вот такая мне в зеркале больше нравится чем в камере в камере какая-то старая понимаете